One, two, one, two, three, four. Всем привет, друзья! Меня зовут Денис Бирошевич, также известен под никнеймом Поречка. И сегодня я хотел бы с вами поговорить об одной очень интересной колоде, колоде которую мне удалось составить фактически сразу после того, как Гвинт вышел в публичную бета-версию, то есть в ПБТ-стадию. Эта колода на механизмах, многие из тех, кто был на моем стриме, уже знакомы с ней, она фактически не видоизменялась. Архетип этот, сразу могу сказать, не очень популярен, наверное, вообще не популярен, потому что я не встречал э, копии своей колоды, даже похожих копий, даже вообще, в принципе, этих карт, даже вообще, в принципе, фракцию Королев Севера я очень редко встречал, за исключением, наверное, э, Фольтеста, да? Поэтому, я думаю, эта колода будет для вас любопытной. Я также надеюсь, что эти выпуски вскоре приобретут регулярный характер да, и будут носить такой вот обучающий, ну, пасхально и развлекательный контент для всех моих зрителей не только в прямом эфире, да, но и в записи. Эти видео, сразу скажу, будут похожи на нечто подобное, что делает э, Крепария, например, в своих роликах по Хартстону. ну и многие подражатели для него. Я постараюсь сделать свой контент хоть и похожим на это, но в будущем надеюсь, что он будет все-таки как-то с этим расходиться. Но пока схема стандартная, сначала небольшой гайд, потом идет геймплейные видео, которые позволят вам чуть, -чуть лучше закрепить усвоить знания или просто повеселиться, если это будет нести видео такой характер. Ну что ж, я представляю вам сразу колоду, которая получила кодовое название Денис Демощин de и Машина, ну, да, ну и вот так вот выглядит она, она наверное не дешевая, Потому... тут есть 4 золота и 6 серебряных карт, которые возможно не у каждого есть игрока, а я говорю именно о таких картах, картах как принц теннис, оператор, но ну, остальные в принципе Игрока на севере должны быть, такие как Дэтмейт карты, такие как подкрепление Reinforcement ну, Двойной Кристальзура тоже не обязательно карта. Ну и так, давайте я расскажу немножко о, о составе колоды, да, и почему именно такие карты легли в ее основу. Изначально я хотел сделать просто колоду на машинах, в которой будет много машин, они будут что-то делать, я увидел синергию между ними. Uh, ну и собственно появилась новая механика, да, которая вот на английском называется crewman. Uh, заключается суть ее в том, что как только вот такая карта появляется на столе, да, у некоторых ваших машин есть способность под названием fresh crew. Uh, она собственно, если у вас... Вот, и в этой способности есть, есть какой-то дополнительный Видите, вот карта, когда выходит, например, на стол Она при выходе на стол Наносит 2 единицы урона, урона Игнорируя броню А если имеется карта с способностью Крю, да, то есть вот такая вот, например Или вот такая То срабатывает э, какой-то еще дополнительный эффект В данном случае она повторяет Способность при выходе карты на стол То есть наносит 4 урона вместо 2 Ну и тут есть различные э, Виды машины их на самом деле немного. Вот одна из них, трибушет, да, это те, которые работают с крюменом. А, есть еще одна машина, даже две, которая просто добавляет а, броню. Кстати, вот эту я на самом деле еще и не пробовал даже. Может быть стоит попробовать на стрелах. Ну и обычная трибушет, которая стоят на единице и никак не взаимодействует с этим ну, тегом. Так вот, я изначально, когда в теории крафтил эту деку, хотел просто много машин, чтобы была синергия с натальянсом. Но у меня получилось так, что это была колода из 30 карт, поэтому по объективным причинам я решил отказаться от такой затеи и все-таки попытаться построить, наверное, что-то с машинами, да, но вот не так много их набирая. И я, почитав вот описание все-таки, что дает Крюмен, да, вот сам Крюмен из способности карт с этой фишкой, так сказать, я понял, что есть вот две самые сильные... Наверное, карта это вот, вот эта вот баллиста, ну и у, у, укрепленная баллиста. Остальные же карты, их эффекты либо незначительные, либо требуют уж очень много си усилий, которые ничего не дают. Так этот требушет имеет все две силы и требует заполненного ряда у оппонента, что бывает нечасто. Ну а это этот осадный осадная башня, она добавляет броню, которая ну, не так сильно нужна для того, что ее добавляет кредентский осадный мастер. Итак, ребят, суть, суть каузы состоит в том, что вы должны выставить на стол определенную комбинацию карт, изначально состоящую из вот этих вот усиляющих юнитов, да, а потом уже выставлять башни, которые будут делать, точнее механизмы и машины, которые будут делать за вас всю грязную работу. Перед этим, соответственно, рекомендуется укрепить все вот эти вот ваши усиляющие отряды, например, каким-нибудь божественным щит, э, точнее, квеном, прощения, <свечения> от Кейры, и скопировать, например, операторам. Все это познавалось на мучениях и опыте, да? Теперь расскажу, почему какая каждая карта была выбрана именно в этой колоде. Сразу скажу, что я Талис это карта, возможно, которая здесь абсолютно не нужна. И вы можете взять вместо нее любую другую карту, наверное, которая вам понадобится. Ну, потому что он за все время, наверное, ну, вообще ни разу не сыграл. То есть, сразу говорю, Наталис, то, что вы можете заменить. Можете взять Геральта Игни, будет вообще классно а Можете взять, там, даже, может, уже же и Трис пробовать, все, что вам угодно. Но учитывайте, что тогда ваши машины будут быть не так эффективны. Все-таки Натальц это десятка в любом случае. Далее, следующая карта, Цири. Полезно в том случае, если вы выиграли первый раунд, а это важно, выиграть первый раунд на этой колоде, то потом... С Цири вы можете получить преимущество по картам, которые в принципе не так важны на этой колоде, но у, дает вам значительное преимущество все-таки в розыгрыше вашей комбинации. Кейра. Следующая карта. Очень хорошая карта Крейс Севера. Наверное, вот мастхэв абсолютно в каждой колоде создает знак Квен, создает либо заклинание эпидемию, ну либо дает просто Кром э, на 12 сил суммарно. Я использую лично все время, как изначально, вот я делаю ее как Квен, на вот этих вот осадных, на поддержку, да, Квенскую осадную. Потому что она становится, во-первых, получает плюс 2. у Квен теперь дает плюс 2, ну и вообще Квен дает плюс два. То есть она становится шестеркой под божественным щитом, Четверка ее очень много раз у забирали, поэтому я вот решил добавить Кейра. Ну и, собственно, и следующая золотая карта, которая здесь присутствует, это королевский указ. Скажу сразу, ребят, что королевский указ, это карта, которая есть абсолютно у всех, что делает под вот колоду все-таки для создания. И я понял, что тут не столь важны золотые карты в этой колоде, тут действительно важны, ну, необходимые комбинации, которые ты создаешь на столе. И если эти комбинации у тебя присутствуют, тебе не важно, какое у тебя золото, тебе нужны комбинации, поэтому... КРС-хукас в данном случае позволяет находить Кейру, либо находить Цири во втором раунде, либо доставать Наталиса в конце первого раунда или третьего. Ну, это вот так вот по золотым картам. По Наталису он наносит, он заставляет все машины северных КРС, которые стоят у вас на столе, союзные нанести врагу, вражеским отрядом, по 2 единицы урона. Сам же он за каждую вот такой вот выстрел машины теряют по одной силе, минимум до единицы становится. У меня он всегда выходил восьмеркой, один раз вышел шестеркой. То есть это значит, что четыре машины у стоял на столе. Э, суть в том, ребят, что машин у вас будет мало на столе, ну иногда бывает будет много. Э, хайлайтом таким будет игра, которую вы увидите еще чуть попозже. Ну и собственно с чего мы начинаем? Обычно последовательность у меня такая. Я стараюсь всегда... Нет, давайте сначала не про попосредственность, я сейчас расскажу про серебряные карты, совсем про них забыл. Итак, тут присутствует оператор. Копирую я оператором очень часто кредленскую вот эту вот осадную поддержку. Либо кредленского... Сидж-платформа, даже не знаю, как это переводится на английском. В общем, карту, которая возвращает к вам в руку и, зачем, и затем немедленно его играет. Крюмен в этой колоде есть у... Данные карты Также есть у осадной поддержки И еще есть этот крюмен у принца с тенниса. Видите, вот он очень важный Я про него раньше забывал, но теперь не забываю Поэтому оператор я использую обычно на вот эти вот самые карты с тегом крюмен Чтобы активировать способности моих механизмов а, более часто И, соответственно, делать это несколько раз Ну и теперь к стеннису карта, которая не очень, наверное, сильная Такая же, как и Наталис Но играет чуть, ча чуть чаще Ввиду даже того, что у нее есть вот этот самый тег Имеет 2 единицы брони То есть и 5 силы Все равно умирает от грома Что весьма печально Если бы она была восьмеркой, это было бы намного лучше Получает бонус в виде э, Того количества машин, которые у вас находятся на столе Через каждые два хода Это неплохо но, как я уже сказал, машин у вас будет стоять на столе крайне мало. Их всего-то в этой колоде 6 штучек. Так что вопрос, нужен ли он тут? Тоже подходящая идея для замены. Дракон Оквист. Замечательная карта, которая достается с двойного кристалла Зура в том случае, если оператор у вас есть в руке. Это специальная комбинация, которая также мной была придумана. Он становится, соответственно, тогда восьмеркой, что делает его убийство чуть более сложной вещью. Можно использовать во втором раунде вместе с Сири, для того, чтобы оттянуть время, чтобы в третьем добить вашего оппонента или же добить его во втором. Ну и Deadman, это универсальная карта мага. В каждой фракции добавили мага, у которого есть чистое небо. Я считаю, что такая карта, ну, фактически, если у вас нет какой-то определенной идеи на колоду, она must have. Поэтому... Тут есть и гром, если в случае чего, и погода, если вам нужно, вдруг ее использовать, будет наряд оппонента вначале какого-нибудь раута, если уверены, что у него нету погоды у самого. И еще одна отличная карта под названием reinforcement, подкрепление, которая позволяет сыграть вам отряд из колоды и затем, собственно, зашафлить остальные обратно в нее. Вы можете разыграть как оквиста, как оператора, также достать из тенниса, о чем, собственно, идет речь, да, либо достать необходимую вам карту бронзовую да? вот собственно серебро все позволяет чуть-чуть лучше прокручиваться вот это вот эта карта привет достает оператора она изначально, напомню тот же корейский указ также прокручивает в принципе колоду да? как я уже сказал тут не так необходимо ну и теперь собственно перейдем уже к основному костику колоды обычно я делаю как сначала я делаю оператором копию вот этой вот четверки Затем я использую Кейру, если она у меня есть в руке, и даю Квен на эти же четверки. Внимание! Нужно сначала всегда делать оператор, а потом Кейру. Таким образом вы получите не 3 юнита с Квеном, а 4. Это такая небольшая фишечка, которую нужно запоминать. После этого я смотрю по ситуации на столе, что мне требуется делать. Если у оппонента есть какой-то один юнит, который вам нужно убить, например, он Оквиста, то я спокойненько делаю вот эту вот баллисту, которая носит два урона, под вот этим замечательным господином она наносит уже 4 урона. Потом я просто ее переигрываю двойкой, например, да, добиваю или что-то делаю еще. В общем, ну просто чищу стол. Очень важно на этой колоде соблюдать позиционку. То есть вы должны обязательно ставить свои карты так, чтобы они, желательно вот этот крюмен срабатывал два раза. А машина должна стоять рядом с этой картой. То есть в данном случае, если вы хотите, чтобы механизм сработал, способность крюмена сработала два раза, вы должны поставить механизм между них учитывайте это, тогда, собственно, она вообще сработает, получается, battle... ну, обычно она повторяет battle cry, да, выхода на стол ну и поэтому учитывайте это, например, обычно я всегда ставлю в последний ряд вот так вот э, поддержку, да после этого я играю какую-то машину, да, вот тут слева от нее дальнейший мой ход идет двойка сюда, поднять этой машины ставлю ее обратно же сюда и она выстреливает 4 раза. потом если противник мой использует погоду, я использую следующую двойку уже во второй раунд, поднимаю же этот, допустим, механизм э, с этого места и могу либо передвинуть его обратно сюда, либо оставить его здесь и делать э, опять двойной выход на стол. Ну или потом, допустим, опять использовать еще одну двойку. Опять уже ее поставить во второй ряд. И ей же поднять эту четверку, убрать ее из-под погоды и поставить сюда. Я думаю, вы поняли, к чему я клоню. То есть колода позволяет вам очень сильно менять местоположение на столе. Потому что у нее абсолютно все юниты, кроме Дедвинта, Оквиста и Оператора, ставятся в любой ряд. Это очень сильно, я считаю. Поэтому тут только одна карта, которая может сбрасывать погоду. Ну, это такую мощную погоду, как например Ракнарек, да или Засуха. Но очень важная особенность, друзья, ввиду того, что как я уже говорил, зачем копировать эту карту? Она добавляет каждому вашему отряду, помимо того, что она дает бонусную силу, она дает и одну единицу брони. Поэтому это очень сильно защищает от погоды, броня. Повторю, вы же понимаете, что вам снимает броню, а не силу, да? То есть у вас есть несколько ходов на то, что вам просто сняла броню только и вы ничего вообще не потеряли. А эту машины она Получается, усиляет еще на две брони и на две силы. То есть это очень огромный показатель, будьте внимательны. Ну и теперь, собственно, таким образом подведу как бы, не то, что итог, вот по этой машине я прошелся. Теперь вот эта машина, ребят, она очень сильная, и это чуть ли знаете, не в чаротейка, заклинательница. Смотрите, вы выбираете цели, наносите ей, ей и остальным целям с, такой, с таким же показателем силы одну единицу урона. Способность, собственно, если есть юнит с тегом crew, повторить выход. То есть, получается, вы, допустим, вот у, юнит, у врага стоит два отряда с силой 5, вы выбираете один, у которого 5, и он наносит как бы второму тоже одну урон, у них становится по 4. У вас стоит крюмен, вы нажимаете еще раз под юниту, и он еще раз снимает по единице, у них уже останутся тройки. И не важно, сколько юнитов, нет ограничений, у него может стоять 20 юнитов с силой 1, он убьет абсолютно всех. То есть вы понимаете, насколько это мощно, да? Вы можете вот этой баллистой подгонять силы, например, а этой уже наносить вот этот вот урон массовый такой, да? Это и есть, собственно, вид кондишн. Вы можете буквально за одну вот эту карту, combat, ну, где-то 20 единиц силы, если у вас двойной крюмент, ну, вы сайте, в центр, собственно, карты. Поэтому будьте аккуратны. И, ну, еще разведчики Рубайл, они нужны для того, чтобы находить вот эти двойки, либо находить кедвеньскую осадную поддержку. Старайтесь всегда иметь вот ну не больше двух каких-то вот этих вот карт на столе. То есть оставляйте себе задел под следующие раунды, иначе у вас собственно выйдет весь ваш стим, да, вот пар, он весь Уйдет, и вы как паровоз, знаете, вы просто остановитесь Огромный локомотив, который заставили остановиться Вам нужно грамотно рассчитывать свою силу Понимать свои ресурсы Понимать, что вот без вот этого крюмена, да, тега Вы вообще ничего не сделаете Эта машина просто нанесет 6 единиц урона Эта машина тоже нанесет 6 единиц урона Фишка в том, чтобы нанести больше, поэтому даже вот учитывайте, что хоть эта карта и возвращает Мехалину к вам в руку и опять его играет, у нее есть тег Крем. то есть она тоже может позволять вам делать какие-то комбинации, не имея вот эту четверку себя на руках. то же самое, не жалейте его, если он есть. Я понял, что не надо его сильно ждать. Ставьте его где-нибудь в середине либо в 30% начала первого раунда. То есть, ну, примерно прошло ходов на 30%, можете ставить его. Как правило, кстати, оппоненты частенько посылали, когда видели Оквиста, поэтому тоже можете его ставить где-то в таком промежутке по времени. Ну и, в принципе, я вкратце все рассказал. Так долго я считаю, что это затянул момент, поэтому я предлагаю вам насладиться геймплейными роликами, я желаю вам приятного просмотра, оставляйте свои отзывы, комментарии и какие-либо предложения, я буду очень рад их услышать. С вами был Паречка, друзья, приятного просмотра и до новых встреч. Ребят, ну Одрин, мне кажется, вот из Кембриджа или отсюда, я не могу понять. You want peace. Fight Эх, кринч, кричик Зачем овнить-то так? Я не понимаю. Зачем овнить? Нету четверки. Пять. Пять. Есть за тут дукалис. С, с командирство этого. Не-не-не-не. Так, теперь мне нужен оператор. Я сразу сделаю копию, потом кейру, и я не повторяю ошибок лидера. Следующий там на подъем с либо какой-нибудь из этих трюшей. Две премиумки, крейгазм. Сотни технологически. Just know you don't. Only people in the know will tell you the truth, Брэчка. Ребята, Одрин, Одрин умеет, давай Вот реально. Ну, ну честно, скажите, вот согласитесь со мной и согласитесь I в целом с Арми. С этим просто нужно смириться. Feels good, man. Четыре копии карты с что мы плюс две атаки. Ну как бы Кейра вообще самое выгодное это дать эпидемик, который я уже не дам сами um... понимаете. Начнем, пожалуй, вот так. Uh -oh. Travel approaches. Отличный смайл, блин. Только потом меня, истерика, ко мне придут из МВД, да, и скажут, эм, «Дорогой господин, по пройдите, пожалуйста, с нами тут, да?» Я думаю, мне так и скажут потом. Фанат Воробья! Ой, точно. Просто вот увидел Оквиста и нажал пас. Просто увидел Оквиста, нажал пас. И вы понимаете, что это просто карта в выигрываю раунд, ее надо парамче ставить. Это факт. Это факт, ребята. Не-не-не-не, брат. Давайте я цирис туда и потом пять возьму. Вот полезная, да, карта? Нет, цели просто не есть, а ее могут поставить. Как бы, поэтому... Ой, oh, <laughs> Не смотрят стривы, но ну, а кто знает? You Премиум карта, давайте типа, присуждаемся. Премиум, мать и его, карта. Это все, что я могу сказать. Не, я могу поделать грязь и в этом раунде, но ну, не могу поесть, я не хочу. Это премиум тур. Нет. Это премиум. И я его выбрал. Вместо какой-то другой карты. Если могу Цири убрать, потом я вернусь, не сейчас Сколько накеров? 50. Только не Наталис. Я, я прошу. Я прошу. Любая карта. Любая. Но не Наталис. Может, баллисты это не так плохо? О, вот это хорошо. What do you want? Салютации. Тут главное не торопиться, вот выставиться. Сейчас все поставить штуки, свалить, да. Потом Оквиста убрать. Ой, как он думает, наверное, сейчас, что у него он сыграет, да. Я уверен, он так и думает, да. Ой, бедный Оквист. Не сыграет думаю, у тебя, друг. Сейчас бы игнорить? Я тебя не игнорю. Я просто не знаю, о чем ты говоришь. Я вообще не понимаю, что ты понимаешь. Понимаешь? Нет. Приступаем, господа. Я еще три раза, правильно, на стену? Нет, хорошо, что не выстрелил. Потому что стрелял я не три, а два раза. <музыка> Вау! А, боль! Боль! I pass on every 10 round. Чувак, бронированные яйца. Так, ну вот этих баллистов я могу вызвать три штуки со своей способности. Три. О, боже мой. О, боже мой. О, мой гад! О, май гад! Я могу убить дракона, правильно? Как убить дракона? I told you so, you idiot. Блять, я не того хотел поставить Не того, ребят Типа другую балисту хотел поставить Ну что, то я, конечно, вообще тоже боли ему причиняю Еще один у меня есть такой Еще вот это есть И, на... И зайдет же на в этот раз тоже Через броню стреляют Why should I help you? Why should I help you? What, what are you doing? Killing monsters Неужели он задумался на Талис? Боже, боже мой, это очень больно эти я потом тогда использую баллисты. Стоп, у меня еще через два лысых. У меня через два лысых. Я призвал лысого. Лысым призываю. Еще одного такого. Переигрываю это. Потом слысло призываю последние эту болисту. Я понял, но мне надо уже выключить, иначе они просто продолжают бафхаться. Ну, сейчас мы сразу собираем. Посмотрите, насколько бронированный майдин. Что-то котенокер будет пиляться? Потому... Перебил за грэш. Мне тут, типа, даже некогда Цири поставить, на самом деле, Что происходит в этой игре? Я что сделал? Если эта игра будет разорвана, то я очень его огорчен. Нотарис еще и батвы Что происходит в этой игре, я не понимаю. Я просто сейчас, как и Енифер, понимаете, делаю вещи. И я смогу поставить еще три раза. Игра не выдерживает таких ходов. Не, ну ходы реально нелегкие. Да зачем он по пронебе? У меня все в броне просто. Мне насрать, потому что. Здорово. Цири успеем поставить, ребят. успеем. Пока все пятерки важно пострелять. нежели я вот что-то смог изобрести, вот что я еще не видел как бы много у кого. Мне реально, реально нравится эта колода. Ну, она очень классная. На ней настолько сложно играть. Но если вот эта комба она у меня получилась буквально первый раз, когда настолько много удается поставить всяких башен, баллист и так далее. И Наталис сейчас, ребят, впервые за всю историю сыграет. Чувак додумывается дать сайленс в баллисту, которую я даже... ПЕРЕИГРЫВАТЬ не собираюсь. бе ра на тальце. Я хочу Я хочу И накеров нас создавал, он куча Но он уже не Кстати, у нас брони. Нет, он без брони Ну смотрите, он почти не играл Ах, сейчас по позиционку облажаться ну и завершаем all <laughs> а мы ну все две машины ребят всего две машины с чем ты играешь купец Thanks. на монстрах парень решил поиграть Хорошая игра и хорошая колода. Так, пора показать, почему меня называют машина. Пора показать, друзья. Почему же меня так прозвали? Ливан, Артего, что делает подкрепление, вызывает любого юнита, ну серебряного в том числе и два колоды, кроме золотых. Блин, я забыл музыку сделать погромче. Вау. Да. Новый мир. Что, давайте так попробуем? Если он сейчас нажмет Пас, это будет супер. Ну вы поняли, да, друзья, эпидемик. Next. Пас, сейчас нажму. Ну, хочет выиграть этот раунд, я точно вижу. Привет, Ремайзек. Привет. Идни, которая делает грязь из no особых карт, походу она. No ну, окей, заберет он раунд, что дальше. Мне ж тоже вернется. Он потратил, блин, нормально карт. У меня будет 10 карт. Ну все, теперь это Идни, которая не делает ничего. Ну, я немножко не подосчитал, признаюсь, плей сейчас. Ну, что, Саски, может быть. Почему они музыку сделали, я не понимаю. Так, мне нужна четверка. Нет. Нет. Ой зря он это делает, мне кажется. Сейчас Ке... прокрутить колоду есть еще информация что там есть погода какая-нибудь жесткая и мне сейчас будет больно армор сейвит от погоды правильно так что будем сейчас надеяться на лучшее ну, кейра нужна это да мы это хорошо дет мы это хорошо лучше теперь достаю любую карту фактически от себя быть жалька жаль-ка а где звук Звук потом привет, целый. привет, привет. На Ютубе всем привет, ребят, тоже. А что на английском, так вдруг кто-то писал, я его не попустил. А на английском, потому что на русском описание карт немножко мне смутили. Я бы играл английская звучка плюс русское описание карт, ну для зрителей, чтобы было удобно. Но потом что-то как-то мне стало сильно плохо. Двойной креста Лизура. Ага, Квен, у тебя одна карта. Неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо, одна карта, да? Ну давайте попробуем с чего начать. Ну, шестерки, наверное. Конечно, это рискованно, но попробую с нее начать. Uh -oh. Как на севере играется, Ну, вот стараюсь сделать его играбельным, привет. Там чувствую много таких карт. Что это такое? Зачем он это делает? Давайте, короче, с тенниса пока тогда сыграем. У всем брони, да? А, так там юнитов нет, лов. Для чего это потери? Вот так-то. Там один юнит у него. Ну, про нейтрали не знаю, я читал. Удваивает вроде урон, да? Чувак, просто со всеми, да, с пылами? Ну там, наверное, могут быть и чистые небеса. Три армора у нее четыре, да? У нее четыре должна быть, правильно? Приятная колода, против которой можно поиграть хорошо. Понимаете, да, что сейчас происходит Так, ну это уже было Три скорч... О, три эпидемика Я сейчас не так сильно боюсь Поэтому все-таки я сейчас сыграю, наверное Инжа На ГГ с роботиагами Не поздоровался, а на ГГ, блин, только ты, наверное, сидишь А не, на ГГ Флут еще есть Не знаю, тебя. Привет, Флут Вот сейчас пойдет жара Заметьте, карт он еще не сыграл. Юнитов. Чистое небо, чтобы мадаков вызывать никто... Ну, да. Скорч. Вау. Ну, у меня есть дедность. Давайте подождем еще одной, что ли, погоды. Там еще один, а одна какая-то двойнуха будет. Двойнуха. Так парнуха звучит прям. Скворч, боль. А я просто не... <laughs> красиво бы анимация. что только броня ну. так но ну этот там улетел сейчас он еще не, не отлетит по идее и конечно заигрываюсь наверное, сильно да лучше вот ну, так делать you one of us Вау, wow, блин, будет, больно Надо все в один ряд оставить. Больную блюдок, реально больное ублюдок. Я причем не могу что-то как бы, негативное про него сказать. Но сейчас пойдут чуваки, да? Неужели я могу что-то наносить урон? Хоть, хоть чему-то. Раз, два, три. Это стоит четвертый, да? Ну ладно, он у меня в один ряд все стоит. О, вот, сейчас мы пойдем. Сейчас мы пойдем работать. Вот это все нормально, ребят. Все, все идет по плану. Сейчас небеса будут идти, и вот сейчас они будут намаживать. На будет будут тоже качаться от машины. Есть еще один лысый, да? Броня, конечно, сейвит неимоверно Эта игра... Ну, я не знаю, я могу сказать, что она очень эпичная, выдалась все равно Хоть она играет на каком-то непонятном вроде как кажется Дерьми, прошу прощения Это не совсем так Колода у него все-таки более-менее Peace. Fight for it. That was one that way. But we're broke as shit peddlers. I pass on every tenth round. Хватит мне нет. Ой, хорошо по армору. Do it! не хватит. Just do Он ударит как раз, как наверное, когда на стеннис прокачается. жара вообще жара армор армор ребята армор -ху -ху. Жареем! все я точно делаю гайд на машины, и меня теперь никто не остановит у меня аж даже руки немножко дрожат так, знаете, такое волнение легкое Да, эта игра, я думаю, на YouTube и пойдет. Там две игры какие нибудь У меня со вчерашнего есть игра на YouTube и сегодняшнюю я точно загружу. Это вообще жесть. Армор просто сосолировал we Well, I'm wasted with someone